Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня для вас такое блюдо, поверьте мне, вам очень понравится. Сегодня будем готовить пирог с лососем. Это типа киш но в этой версии пирога мы будем готовить с лососем и брокколи. Так что не переключайте, оставайтесь со мной, ставьте пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. А мы начинаем итак начнем с приготовления основы рубленого теста для него нам понадобится 250 граммов муки 125 граммов сливочного масла одно яйцо 20 миллиграммов воды это порядка одной столовой ложки и щепотка соли тесто не просто так называется рубленым для него изначально необходимо порубить муку и холодное сливочное масло до состояния крошки. Можно быстренько перетереть текст руками, можно порубить с помощью ножа, а я воспользуюсь комбайном, это намного быстрее и удобнее. Соединяем муку и холодное сливочное масло, нарезанное кубиком. И в импульсном режиме буквально за несколько секунд комбайн порубит муку с маслом до нужной консистенции. В итоге у нас должно получиться мелкая рассыпчатая крошка Перекладываем большую миску Далее берем миску Поломаем сюда холодное яйцо Добавляем холодную воду Щепотка соли и слегка взбалтываем с помощью венчика или вилки. Добавляем яйцо к муке и бистенько замешиваем тесто. Друзья мои, здесь ключевой момент. Долго подобное тесто вымешивать не нужно. Его лишь необходимо собрать в шар. Если подобное тесто вымешивать долго, масло начнет таять от тепла рук и тесто в итоге получится жестким и совершенно не рассыпчатым. И выкладываем тесто на рабочую поверхность. И просто объединяем все продукты до состояния шара. Вот таким тесто должно получиться в итоге. Рабочую поверхность и само тесто слегка подпиляем мукой и раскатываем в пласт до толщины примерно 4 мм. Друзья мои, пирог я буду выпекать в форме диаметром 25 см, высотой 3-4 сантиметра. Как тесто готово, с помощью скалки переносим тесто в форму. Распределяем ровным слоем и с помощью ножа срезаем сверху формы все лишнее. Вот так. Как все готово, отправляем в холодильник на 30 минут. А тем временем мы приготовим начинку. Для начинки нам понадобится 250 граммов свежего лосося, 150 граммов копченого лосося, 80 граммов феты или козьего сыра, 40 граммов пармезана или любого другого твердого сыра, 1 красная луковица и 250 граммов брокколи или же спажу, как хотите. Берем сотейник, наполняем водой. Доведите до кипения Сипте примерно одну столовую ложку соли Как вода закипела, бросаем броколи и варим около 4 минут Далее берем воду, добавляем лед Переложите брокколи в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления тем временем нарежем лук соломкой. Okay? Далее берем сковороду, добавляем немного оливкового масла. И жарьте лук до золотистого цвета. Берем филе лосося и нарежем кусочком. Также нарежем копченую лосось. Тем временем вернемся к нашему тесту. Она хорошо охладилась. Покрываем тесто фольгой или бумагой для выпечки. И всыпаем груз, у меня это рис, который хранится отдельно и предназначен именно для подобных целей. И выпекаем при 180 градусах примерно 25-30 минут. Итак, тесто наше готово. Убираем рис. Делаем вот так. Убираем стол. Вот какая красота у нас получилась. И теперь мы можем на тесто прикладывать начинку. Сначала покройте нижнюю корочку тертым пармезаном. Сыр мы добавляем вначале для того, чтобы когда сыр будет таять, он закроет все оставшиеся маленькие дырочки. Затем идет брокколи. Все аккуратно выкладываем. Далее идет лук. Рукой прям раздавим сыр фету. Вот так. И добавляем лосось. И в конце натрем щедро пармежано-региано. Потом, друзья мои, быстренько сделаем киш соус. Для него нам понадобится 180 грамм сливок, 33 процентным, 180 грамм молока, 10 грамм муки и 3 яйца. Смещайте все ингредиенты вместе и пробейте блендером. Процедите. Все хорошенько посолите. Поперчите. Все хорошенько смещаем. И выливаем наш соус. Прямо тютелька в тютельку. И отправляем это произведение искусства в заранее разогретую духовку при 180 градусах 50-55 минут. Друзья мои, посмотрите просто на это искусство. Красиво, ведь? Теперь дадим ей немного остыть и потом порежем на красивые куски. Так, друзья мои, пирог наш остыл. Достаем из формы. видите, как с легкостью. Выходим Посмотрите просто на бортики Какие они красивые Смотрите Вот Теперь порежем на красивые куски Выкладываем наш пирог и рядом немного салата. Ничего особенного. У меня тут помидоры, лук красный и немного редиски. Оливковое масло, соль, перец по вкусу. Ничего особенного. Итак, друзья мои, теперь попробуем, что у нас получилось. Манифик. Друзья мои, когда пробуете одно наслаждение, честное слово, этот баланс между копченым и свежим лососем просто идеально сочетается во рту. То же самое могу сказать о брокколи. Вместо брокколи можете добавить цветную капусту или же спажу. Можно, конечно же...